15 марта мы находимся в Бангкоке, аэропорт сувар меняем сегодня локацию вот сейчас 5 утра 7 часов у нас рейс мы вылетаем в аэропорт Краби и оттуда уже на остров Ланта вот такой огромный аэропорт сувар это только один из этажей этажей, где зоны вылета, регистрации на рейсе вылета. Это не первое наше путешествие, но оно отличается от всех остальных, потому что это подарок от проекта Фаберлик Онлайн, да? выигрыш. И русская наша пословица, которую часто мы говорим, бесплатным бывает только сыр в мышеловке. Вот в данном случае она не сработала, эта пословица. Оказывается, действительно можно выиграть. И не просто выиграть, а и поехать. И получить удовольствие. Я вот вам сейчас снимаю вот это центральное такое место. На же вылета. И вот эти цветы, это не инсталляция из искусственных цветов. Это настоящие живые орхидеи. Такие они вот здесь очень крупные. Красивые. И вот в какой бы месяц не прилетали мы сюда, она всегда очень такая яркая, живая. Вот эта оранжерея. Очень красиво. Это как визитная карточка аэропорта. Ну вот, совсем немножко на нашего вылета. И встретимся уже в провинции Краби.